Гении рождаются редко. Лучшее сложное решение, как показывает опыт человечества, это коллективный разум подготовленных людей. Вот и стала наша Беларусь бермудским треугольником одной извилины. И та, походу, милицейской фуражкой натерлась. Да, я посмотрел видео с загадочной фрау по фамилии Брехня, Проводить реформы и что-то менять в стране власть не хочет. Наша власть, если судить по экономике, по успехам экономики за 23 года, хорошо освоила только две операции. Получать кредиты и включать печатный станок. Мы понимаем, даже ежикам в Беловежской пуще уже понятно, что стране необходимы быстрые и жесткие реформы, срочные реформы. Так да как их начать? Мирные протесты, к власти рвутся, власти рвутся фашисты. Так утверждают переспавшие даже с моралью пропагандисты белорусского телевидения. Власть показывает обществу, что она готова на любые меры и действия, чтобы удержать власть и оставить все как есть. Это все как есть наша власть устраивает. Вот еще один кредит у России перехватили. Думаю, что во все времена хреновая экономика и пустой холодильник накаутировали политику и самый злобный режим. А рынок и пустой домашний холодильник – это лучшие санитары любых политических мракобесов. Смотрел видео в интернете, врач генсеков СССР вспоминал, что ни один партийный босс не думал, что его время внезапно закончится. Внезапно и сразу. Они были уверены в бесконечности собственных возможностей. Думали, что у них еще не ни, ни один вагон времени. Министры, проверяющие милиция, у меня такое ощущение, размножаются почкованием. Сами себя избирают, садят за коррупцию, выпускают, назначают на новые должности. А закон где? Сверлят взглядами одетые в форму одинаковые лица. Они закон. Кипучая деятельность, поглощения бюджета. Клацкание зубов заглушают напряженные лица пропагандистов. В первом квартале этого года число закрывшихся иностранных компаний в Беларуси в 1,7 раза больше, чем число получивших разрешение белорусского МИДа на работу. То есть почти в два раза иностранцев больше свалило из Беларуси, чем пришли работать в нашу страну. Иностранные инвесторы, ну это международная практика, всегда очень хорошо чувствуют какие-то экономические катаклизмы, перетурбации. И вот они валят из нашей страны. Причем массово. Они считают, что бегство это лучший способ защиты их сбережений, вложений. А кредиты в стране придется отдавать. Письмо Деду Морозу не поможет. А как если экономика Беларуси уже не первый год показывает отчаянное о папа со знаком «минус» и валютные ручейки пересыхают? Власть пытается, конечно, шаманить и призывно стучит в бубен пропаганды, но силы политических хотелок без мобильника даже такси не вызвать. В телевизоре внушают, что в стране нужны рабочие, Слишком много с дипломами заводы стоят. А давайте вас, вот драмоедов от власти, направим в литейку убыточного завода. Вы же не пойдете на завод. Вы понимаете, что горбатиться на государственную собственность? Хреновый обмен времени на деньги. Жизнь одна. У буддистов другое мнение. Но я хочу здесь и сейчас, как и вы все, жить в этой стране, здесь и сейчас, а никогда не когда-нибудь. 23 года ждали, да, уже вроде хватит ждать. Я понимаю, что вам, шурупам и болтиком, гвоздикам, государственной машины. Хорошо, вам дают кредиты, льготные, квартиры. У вас даже пенсия выше, чем обычных пенсионеров-трутяк. Потому что вы люди государевы. Почему в нашей стране так получилось, что работать на корпорацию государства Беларусь выгоднее? чем на заводе, в больнице, в школе, вести личный бизнес и так далее. Страна воспитала полчища уверенных дармоидов, которые находятся не в реальном секторе экономики, а типа перераспределяют и контролируют. Ну и Машу Дубинка. Мы счастливы, вот я сейчас задаюсь таким вопросом, когда где-то побывал в Европе, посмотрел на лица иностранцев, я утверждаю со всей ответственностью, что граждан нашей страны крепко, так, сочно поцеловал усталость. В связи с этим возникает у меня вопрос, куда же ты нас завел, Сусанин герой? Конечно, можно услышать в ответ, как в том анекдоте, не пошли бы вы, я сам здесь впервой, да, но такая отмазка не прокатит. А тем временем пропаганда в телевизоре утверждает, что нищие молятся на то, что их нищета гарантирована государством. Хам. Почему чиновник моментом быть выгоднее и проще, чем труженикам большинства профессий? Ну, я думаю, что мой эмоциональный посыл такой отчаянной усталости и жажды перемен, вы услышали, я хочу перемен в своей стране, я хочу, чтобы моя родина, Беларусь, заняла достойное место на карте Европы, земного шара, глобуса, вселенной, если хотите. Я хочу, чтобы она перестала брать кредиты, я хочу, чтобы к людям перестали относиться как быдло, чтобы нашу страну перестал населять народец, а появились